Всем здарова, с вами GITRO94 и я решил сделать отдельный канал для реакций. Да, на этом канале реакций больше не будет. Они будут теперь на новом канале GITRO94 Reactions по ссылке в описании. Переходите и там сейчас я как раз выложил серию Знакомьтесь Бог, финальную серию второго сезона. Просто я решил, что... Потому что у меня Андрей Рябинин канал это как основной, и если его заблочат там страйками, то вместе с ним заблочат и Гидра 94 Геймс, и Гидра 94 Монтаж, а так если что-то прилетит, то только Гидро 94 Reactions. То есть так у меня будет меньше проблем, если это будет на отдельном канале. Это важное замечание было. Поэтому идите и подпишитесь на, на канал HydroDN4 Reactions, если вам нравятся мои реакции. Буду вас ждать.